Привет, с тобой Душенька. Э, подождите, это не я. Чуть-чуть правее, пожалуйста. Вот так-то лучше. Я нахожусь в океане, тут не растут деревья и нет привычной еды. Только огромное количество утопленников и бескрайний океан, без единого клочка суши. В настройках мира ставлю хардкор, как же иначе, и настраиваю генерацию мира на один биом, глубокий теплый океан. Теперь можно начинать интересные сложные и увлекательные 100 дней выживания. Повезло появиться сразу рядом с разрушенным порталом, потому как броня и инструменты мне как никогда необходимы, а такие вот места это почти единственный способ добычи чего-то ценного. Тут же мне попалась броня, причем довольно неплохая. Вы только посмотрите, как тут красиво! Будто в космосе каком-то. Ой, надо не забывать, что воздуха хватает надолго и надо всплывать. Рядом также была какая-то затонувшая разрушенная деревня, где было много утопленников, которые составляет чуть ли не половину всей сложности выживания в таком мире. Плюс тут еще и глубина большая, воздуха вообще не хватает. В общем, у меня были надежды найти здесь что-то ценное, но попадалось вот что-то такое. Найденные удочкой и топор упрощали мне задачу выживания, потому как я мог добывать себе какую-то пищу и отбиваться от утопленников. Однако инструменты очень быстро ломались, и поэтому я решил отправиться на поиски затонувших кораблей. Ведь именно там всегда находится самая ценная добыча. И знаете, я действительно нашел там сокровища. Тонкий, легкий и мощный игровой ноутбук HyperPC Play, весом всего в 2,2 килограмма и толщиной в 26 миллиметров. А кастомизация у HyperPC просто на высоте. Можно покрасить в абсолютно любой цвет или сделать винилографию. Кстати, такая уникальная возможность в России есть только у HyperPC. Несмотря на тонкий корпус, он оснащен самыми мощными комплектующими. Процессор Intel и AMD последнего поколения, видеокарта GeForce RTX 30 серии. С такой комплектацией можно спокойно играть в самые требовательные игры и использовать трассировку лучей. Вы только посмотрите на эту красоту. Все комплектующие ноутбука можно изменить в удобном конфигураторе, такое не предлагает больше ни один производитель в России. Благодаря высокой производительности подходит не только для гейминга, но и для работы в требовательных приложениях. Каждый сможет настроить Hyper PC Play под себя, там даже клавиатура с индивидуальной настраиваемой подсветкой. А дисплей с частотой обновления 165 Гц обеспечит плавную картинку и преимущество, в соревновательных играх. Этот ноутбук можно легко брать с собой, он легкий и не занимает много места. Да и время автономной работы 14,5 часов. В общем, ссылочка для более подробного ознакомления есть в описании. Под водой рукой добыть древесину было почти нереально, а благодаря недавно найденному топору я мог добывать доски. Эти затонувшие корабли почти единственный источник древесины, что сильно затрудняет и замедляет все процессы выживания. В сундуке я нашел приятный бонус в виде железа, одного алмаза и лазурита. Кушать хочется независимо от того, где ты находишься, океан не исключение. В первое время приходилось ловить тропическую рыбу, но она почти не утоляет голод, зато не докладывает никаких негативных эффектов, как гнилая плоть от утопленников. Одновременно с этим нырял за сундуками, когда находил какие-то сооружения. Все было хорошо до тех пор, пока не получил трезубец в спину и чуть не откинул ласты. Самая большая проблема – это утопленники с трезубцами. Три таких, и я сам стану утопленником. На дворе уже была ночь, и это достаточно опасно, ведь здоровье пополнять было почти нечем, да и топор уже ломался. Поэтому необходимо было добыть дерево и камни, а также соорудить какое-то временное жилище. Чем бы ты ни занимался в океане, утопленники будут максимально тебе мешать. В океане, кстати, достаточно темно, поэтому местами будут кадры с ночным зрением. Как известно, капитан покидает судно последним, поэтому встретить капитана этого судна труда не составило. Очень неожиданная была встреча, особенно при текущем уровне здоровья. Рядом с этим кораблем я выкопал небольшую пещерку, хотя бы там я мог находиться в тепле, безопасности и освещении. Там же я выкопал небольшую шахту, пытался найти что-то интересное, Ну и уголь был приятной находкой. Шахта есть, источник дерева есть, что еще нужно для счастья? Шесть изумрудов в сундуке на палубе. Они мне, правда, не нужны, но чувствую себя чуть-чуть богаче, находясь на дне океана в маленькой коморке. Додумался сделать щит, лучшая идея за два дня. Остаток второго дня провел в шахте, думал найти алмазы, добыть обсидиан, построить портал. Алмазы на месте? А вообще, ват, я хочу, чтобы добыть там гиды. Бедные, хоглины, простите. Обсидиан тоже на месте, далеко идти не надо. Скрещиваю пальчики, надеюсь, появится в багровом лесу. Базальтовые дельты. Ура! Делать тут нечего, пошел ловить рыбу. Построив небольшую площадку, выбрался на поверхность. Условно это единственный остров в этом мире, если так можно сказать. Хорошо, что утопленники не могут забраться на эту платформу, и я могу спокойно ловить рыбу. Вернувшись с рыбалки, я так расстроился из-за того, что живу в какой-то некрасивой и угнетающей дыре, поэтому решил сделать из этого места что-то дельное и радующее глаз. Ну, хотя бы просто не раздражающее. Выкопал площадь побольше, также убрал лишние блоки и немного затекстурировал стены и потолок. Также я придал объем и сделал более удобный вход. Не знаю даже как объяснить, вместо двери стена из воды. Ну, не знаю почему, но через эту стену утопленники проходить не могут. В ад я все-таки решил вернуться, чтобы добыть дерево там. Хоть оно не горит, но для крафтов очень хорошо подходит. По пути наткнулся на бастион, но ничего отдельного там не было. Прошел сгенерированный в аду паркур и отправился добывать дерево для повседневных нужд. Рыбалка, рыбалка, рыбалка. По-моему, самый неэффективный способ добычи пищи. Но зато, как приятный бонус, попадаются разные мелочи. Я так книгу на защиту 3, кстати, выловил. Ужасно большое количество утопленников рядом с моим домом поселилось, но зато много гнилой плоти, которую можно есть. А то этой рыбы не напасешься. Прости, конечно, если ты кушал. Считай, это условная экскурсия по моему убежищу. Должен ведь ты представлять, где я тут обитаю? Ничего особенного нет, но все же просто пещерой тоже не назовешь. Не забывай, что это временное жилище, а я планирую кое-что крутое сделать. Из растительности в этом мире одна морская трава. Никаких тебе цветочков, кустиков, листвы, поэтому и так одиноко. Отправился я на добычу ресурсов и сундуков в различных строениях, но нашел кое-что значительно лучше: заброшенная шахта. О ней я мог только мечтать, так как тут находится очень много ресурсов, которые найти можно только тут. Например, дерево, спавнер мобов, нитки. Ниткам я радовался больше всего, так как смогу теперь сделать кровать. Дубовые доски тоже лишними никогда не будут. Тут их можно добывать быстрее, чем разбирать корабли. А вот и спавнер, о котором я говорил. Правда, я хотел найти спавнер пауков, чтобы добывать нитки, но ничего. И этот пойдет. Тут еще два сундука, в которых семена свеклы нашел. Ну прям душа радуется, теперь смогу выращивать пищу. Выкопал тоннель наверх, чтобы не потерять спаунер. Оставлю небольшой песчаный столб и лодку сверху. Так я точно всегда смогу найти вход в эту полезную полную ресурсами пещеру. Дельфинчик помог мне быстро добраться до дома, да еще и проводил. Какой хороший. Жаль, угостить мне его было нечем, да и бирки, чтобы его приручить я тоже не имел. На 14-й день я начал подготовку к своему огромному проекту. Для него мне надо было добыть очень много песка. Нет, я не собираюсь усушать храм в океане или лавовое озеро в аду. Для меня это уже сделали другие блогеры. Песок так красиво всплывает на поверхность и собирать так его даже проще. Соправил печки песком и отправился для добычи еще одного ресурса для проекта. Мне нужны губки, а они есть только в подводном храме. Хорошо, что в этом мире этих храмов очень много и сложность заключается только в отсутствии нормальной эгипировки. Воздушные карманы от дверей позволяют не задохнуться в храме, а также двери защищают от выстрелов головастиков. Губки я нашел, только вот ломать я их не могу. Надо найти и уничтожить стражей, которые не позволяют ломать ничего в храме. Не сказал бы, что это было легко, я несколько раз был на волосок от смерти, но в целом здесь надо было быть просто аккуратным и вовремя отступать. Первого стража я истребил, а вот двум другим помогали головастики и от этого проще не становилось. Опять же, главное не паниковать. Только вот на борьбу с этими трудностями уходило много и так не хватающих еды и дверей. В конце концов, стражи я одолел и приступил к добыче губок. В храме было два таких склада, с которых я добыл 57 губок. Блоков из храма я, конечно же, тоже захватил. Ух, удовольствие от этого приключения я не получил. Но зато выгодно поменял нервы на губки, которые сильно упростят мне жизнь в дальнейшем. Губки были мокрыми, поэтому для использования их надо высушить. Печки есть, а вот топливо для них необходимо добыть. Тут же мне поможет моя шахта, которую я совсем недавно нашел. Угля, железа и других полезных ресурсов в ней было много, так что переживать за это мне не стоит. Эта пещера еще долго будет снабжать меня ресурсами, кстати, добытый уголь также пойдет на переплавку песка в стекло. Так что надо запастись им побольше, чтобы не бегать постоянно для его добычи ведь песка будет много. Для того, чтобы переплавить песок, его надо для начала добыть. Способ достаточно простой: ставишь в дверь и копаешь все блоки, до каких дотягиваешься. Потом повторяешь эту операцию снова и снова. Главное не забывать всплывать, чтобы забрать добытый песок. Песок наконец-то добыт. Теперь надо эффективно все это распределить по печкам и ждать, когда все это количество песка превратится в стекло. А чтобы не стоять просто на месте и ждать, я конечно, не против, но все же надо распоряжаться временем грамотно. Поэтому я отправился на добычу рыбы, дело это в Майнкрафте достаточно утомительное, и поэтому надолго меня не хватило. Да и темнело к тому же. Вот весь улов. Тарелки топ, конечно. Губки готовы, осталось только чуть-чуть освещения добыть, поэтому я быстренько сбегал в Нижний мир и взял там светокамни. Хотел я уже отправиться делать то, что задумал, но понял, что строительство будет долгим и мне крайне необходима еда. Немного подумав, решил отложить проект на один день и сделать небольшую ферму из семян, которую нашел в шахте. Хорошо все-таки, что я нашел семена арбуза и свеклы. Теперь можно пассивно добывать еду, а в этом мире это как никогда актуально. Для ускорения работы фермы у меня как раз были костные блоки и кости. Так что небольшой запас еды мне точно гарантирован. Оказалось, что свеклу нельзя запечь. Странно. Утопленники просто не хотели выпускать меня из убежища, и купировали вход. Что ж, видно, это судьба. Начну строительство завтра. Дому появилась лись. Видно, я давно тут не убирался. Ладно, не буду томить. Я строю большой купол под водой. То есть половину сферы. Именно сферу хочу сделать полностью правильной формы. А это само по себе не так просто делать вручную, так я еще и вдобавок делаю это под водой. Поэтому приходится ставить дверь и на одном дыхании ставить немного блоков, а потом возвращаться к двери, чтобы подышать. Но это еще цветочки. Самое неприятное это то, что мне мешают утопленники, как комары на речке. Это максимально точное описание. Они не давали ни секунды покоя и постоянно на них отвлекался. Игнорировать их было нельзя. Также периодически приходилось ходить за итой на мою мини-ферму. Не зря я ее построил. Без нее было бы вообще никак. Эту сферу внутри надо будет осушить. Именно для этого мне и нужны губки. Видео уже называется 100 дней в океане. И странно, если бы я все эти 100 дней жил в пещере без прекрасных видов океана. Я буду будто Сэнди из мультика «Губка Боб», она тоже жила в подобном. В идеале найти саженец дерево и блок травы, но я не представляю, как это можно сделать в таком мире, где этих предметов нет. В период строительства я пару-тройку раз чуть не закончил это выживание, сейчас это, возможно, выглядит не так страшно, но в те моменты я очень сильно напрягался. Купол был достроен, но это только снаружи. Для внутреннего обустройства мне нужна будет земля и уголь. За ним я отправился в шахту, где я встретил мирного зомби. Он не хотел меня атаковать и даже мотал головой, говоря мне «нет». Это было достаточно мило. Прошлая партия угля была потрачена на переплавку песка, он вообще в этом выживании очень меня выручает. Иначе, чем бы я топил такое большое количество печек? Я начал осушать купол исключительно губками и вскоре понял, что это вообще не вариант. Так как тут даже губки не спасают из-за вновь создающихся источников воды. Дома, кстати, опять появился папа-слизень и это очень странно, почему они тут вообще появляются? Пришлось мне добыть еще песка, чтобы быстро и эффективно осушить купол, но в целом это не проблема, тут весь океан в песке. Осушение происходило следующим образом. Я дробил купол на небольшие части с помощью песчаных стен, именно песчаных, потому что их можно легко и быстро ломать с помощью факелов, и эти маленькие комнаты я уже с легкостью осушал губками. Осталось только выровнять пол и по краям купола сделать грядки с арбузами. И растительность, и большое количество еды. По центру на песчаном острове будет дом. Да, я не оговорился, у меня будет река под куполом в океане. Странно, но зато как прикольно. Теперь тут очень уютно. Даже сейчас, когда еще нет дома и рыбок с растительностью в реке, Дом я, кстати, построить не смог, Не хватило дерева. Именно поэтому я решил полностью разобрать корабль рядом с временным убежищем, чтобы получить доски разных цветов. Не думал я, конечно, что это займет столько времени, опять же таки, все из-за утопленников, которые увеличили этот процесс до двух дней. Вот ресурсы, полученные с корабля. Теперь, имея ресурсы, можно спокойно достроить домик и уже думать о переезде. Круто, что арбузы растут быстро, и с такой фермой я больше абсолютно не нуждаюсь в еде. Вопрос с провизией решен. Дубовых досок чуть-чуть не хватило, поэтому пришлось разбавить процесс строительства небольшим походом в мою любимую шахту для добычи этих самых дубовых досок. Ну вернуться надо было красиво, поэтому... Ладно ладно, магия монтажа, и я уже все сделал. Пойдем покажу. Домик стоит на острове, ты это уже знаешь. К нему ведет вот такой простенький мостик. Обойдем дом вокруг. Покажу тебе его со всех сторон. Да, он маловат, но мне больше и не надо. Особенно учитывая то, что он находится в океане под куполом. На первом этаже находится рабочая зона, печки, верстаки, все как положено. Это бочка с едой. Здесь находится лестница. Как раз поднимемся на второй этаж. Тут миленькая спальня с панорамными окнами. Когда спать ложишься, наблюдаешь, как солнце садится. Прикольно очень. На минус первом этаже находится склад, где помещаются все мои рассортированные ресурсы, что значительно упрощает их использование. Здесь вот, например, дерево, тут растения, которых нет. Здесь, так, раковина, надо убрать ее в материалы. Тут пусто, а тут все связанное с редстоуном. Книги, сундук с инструментами, с броней. Вот такой маленький и удобный склад, в общем. А так выглядит купол сверху. Надо будет облагородить территорию вокруг него, а то как-то некрасиво смотрится. Под вечер собрал арбузы и отправился спать. Отправился в ад, чтобы найти крепость и добыть стержни эфритов. Хочу попробовать пройти Майнкрафт, не знаю, возможно ли это в этом мире. Также и стержней сделаю зельеварку и смогу варить зелье подводного дыхания. Эфриты не хотели просто отдавать стержни и изрядно меня потрепали. Надо было добыть зелье нестойкости для начала, вечно я себе жизнь усложняю. Сложно сражаться с ними было, но стержни я добыл. Я уже ушел из крепости, но попался мне еще такой снайпер-эфрит. и Я же говорю, и эфриты какие-то слишком злые были, иначе как объяснить, что он меня так преследует? Да и вообще, странные несущества какие-то. Все бы ничего, но. Я тогда чуть не ошалел от неожиданности, вообще не ожидал такого. Да и в добавок чуть не погиб. На улице я организовал еще одну рабочую зону, куда вынес только что сделанную наковальню и зельеварку. Арбузы растут, я рад. Кстати, выращиваю я именно арбузы, потому что это более выгодно, нежели свеклу выращивать. Больше урожая получается. Хотелось бы мне еще каких-то семян на грядке добавить, но все найти не могу. В аду поторговал с пиглиными, чтобы получить жемчуг эндера и сделать самодельный симпл-димпл око-эндера. Почему симпл-димпл? Да потому что око Эндера не работает в этом мире и другого использования у него, получается, нет. Два дня я выделил на облагораживание территории, однако я пренебрег зельем подводного дыхания и за это почти не попрощался с этим миром. Да, мог погибнуть из-за водорослей около дома. Конечно же, жизненный урок я понял и приступил к зельеварению, а именно начал варить зелье подводного дыхания. Вот теперь можно спокойно приступать к работе. Жаль, что нельзя вырастить большие кораллы, которые есть в биоме коралловых рифов. Было бы вообще шикарно. Под конец 65-го дня провожал красивый закат. Я заскочил на шахту для небольшого дельца и встретил зомби на курице. Курицу я захотел сохранить и сделать своим другом. Для этого ее надо было поднять наверх и посадить в лодку. Однако что-то пошло не по плану. Так удобно, тут арбузы перед порталом растут. Надо сходить в ад, захватил с собой арбузик и в еде уже не нуждаешься. А в ад я отправился для того, чтобы добыть искаженное дерево, для еще одного проекта. Только вот очень долго я не мог найти этот биом. Но все же сделать это мне удалось и оставалось только дойти до биома. Как я уже сказал, дерева мне надо очень много. Да, я затеял еще один большой проект, для которого необходимо искаженное дерево. Так или иначе, дерево всегда необходимо. Добавок к этому я собирал грибосвет и светокамень, чтобы в дальнейшем осветить территорию купола.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 Хватит, хватит. Просто для проекта мне надо собрать больше двух стаков шерсти, а делается она из ниток. Очень-очень долго я собирал по ниточке, пока не встретил спавнера пауков и просто не приступил к фарму ниток, стоя на месте. Кстати, пока ты там нарезку добычи ниток смотрел, я по шахте ходил и добывал ресурсы. Алмазы, золото, все, что под руку попадалось. И вообще, я так подумал, что это ты там без дела сидишь? А я тут работаю... Тебе там скучно, наверное, помочь мне хочешь, да? Так что держи-ка и иди собирать нитки, а я пошел отдохну. Опять ты тут? Ну что ты на меня смотришь, ну что? Вот куда смотреть надо, давай собирать. Нет, ну ты если так помогать мне не хочешь, то есть у меня альтернативный вариант. Подпишись и лайк поставь, тоже хорошая помощь. Мне приятно будет. Давай, я подожду. Чего? Еще и репост сделать хочешь? Не, ну огромное, тогда спасибо, прям молодец. С такой помощью гораздо легче. Под ночь вернулся домой, чтобы отдохнуть и приступить к реализации еще одного проекта. В занавес падает и этот проект — корабль, большой корабль. Но он не совсем для меня. В нем будет жить команда, команда корабля. Хочу сделать деревню жителей, которые будут жить на корабле, такие своеобразные пираты. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Так давайте назовем его Субскрайбер. От слова subscribe, подписка. Читайте это корабль всех моих подписчиков. И, я надеюсь, нет, я уверен, с такой командой, как вы, этот корабль очень далеко поплывет. В общем, спасибо вам, спасибо лично тебе за поддержку и активность. Мне приятно, и поэтому я хочу сделать приятное тебе. Тем временем мы с тобой уже на палубе. Здесь есть много сундуков, бочек. Также на корабле есть провизия. Голодать не будем. На этот корабль я также погрузил драгоценности. Золотые, железные блоки и даже один алмазный. Все это можно найти на корабле. Давай поднимемся на мачту, тут белеет парус одинокий, а на самом верху находится небольшая вышка. Обзор тут просто колоссальный, только вот один океан на горизонте. Мой дом неплохо разбавляет эту картину. Ладно, это показал, теперь пошли дальше. Спустимся и сходим на место капитана. Я не знал, как еще реализовать штурвал, и если вы знаете, как его сделать лучше, дайте мне об этом знать, пожалуйста. Тут тоже есть запасы провизии и сундуки для хранения ресурсов. Теперь спустимся в трюм, там будет жить команда корабля. Тут еще свекла растет на всякий случай, и вот тот самый алмазный блок, о котором я говорил. Тут еще изумрудный блок есть. Добавил все, что было, для вас не жалко. Спускаемся в трюм и видим жилой отсек, рассчитанный на 8 человек. Тут также полно сундуков для хранения ресурсов, не хватает только ковров. Шерсть просто кончилась, потом доделаю. При желании, кстати, можно увеличить количество кровати в два раза, то есть сделать двухъярусные койки. Здесь находится рабочий отсек, верстаки, печки, сундуки и блоки профессий для жителей. Конечно же сюда можно и нужно добавить еще других блоков профессий, мне даже книг для кафедры хватило. Ох, думаю, может поставить какой-нибудь мод, который заставит этот корабль плыть. Кстати, тут даже спасательные шлюпки есть, 4 штуки по бокам корабля. Давайте я для вас покажу, как они работают. Их и правда можно скинуть на воду. Просто открываем два люка, и лодка спускается на воду. И можно спокойно плыть куда угодно. А когда надоест, лодку можно обратно загрузить на корабль. Скрафтил я наконец-то стол с и поставил его во дворе. Решил добавить рыбок свою реку, поэтому сделал вёдра и отправился ловить морских жителей. Старался собирать разных, как по цвету, так и по форме. В итоге около 15 рыбок собрал и выпустил в речку. Пусть тут плавают. Захотел сделать нормальный вход в купол, а не просто дверь, в которую я никогда с первого раза не попадаю. В общем, подумал, что нужен кварц для наблюдателя, думал какую-то механическую дверь сделать, но потом понял, что лучшим вариантом будет стена из воды, такая же, как и на моей временной базе. Максимально удобный вариант. Существа через нее пройти не могут, а для меня она широкая, красивая и не занимает места вообще. Так что решил не использовать механизмы для двери и остановиться на таком классическом варианте. Удобно она тем, что ты просто плывешь, плывешь и потом, оп, уже идешь. Посмотри, как тут красиво засыпается. Очень милый вид. Арбузное утро, как без этого? У меня тут уже полбочки арбузами забито, но я не жалуюсь, наоборот только рад. Решил немного попутешествовать, понырять за сундуками, вдруг чего интересного попадется. Вот лопаты, например, с шелковым касанием. Вдруг я где-то найду блок травы, останется только лопатой на шелковое касание собрать и размножить траву удастся. Но это все мечты. Нет в этом мире травы, где бы я ее не искал и как бы глубоко не нырял. Как ни крути, в затонувших кораблях почти всегда добыча лучше. Поэтому приоритет отдавал им. Вот, например, морковка попалась, посажу к себе в огород, уже разнообразнее. Вечерами в открытом океане очень опасно, зато сразу видно светящиеся объекты под водой, их так легче находить. Нырять, конечно, очень неприятно, особенно если рядом утопленник с трезубцем, слишком метко он его кидает. Ну вот если бы не корабль, я бы сюда и соваться не стал. Ммм, бумага. Морковку, как и обещал, посадил и размножил. Выглядит красиво, да и рацион разнообразит. А то все арбузы, да арбузы... Также я сходил и добыл еще ниток, чтобы ковер сделать, и на корабле постелить. Этим я, кстати, и занимался. А то как-то слишком однообразно смотрится пол в трюме. Не успел я, конечно, заселить корабль, а жаль. Надо найти как-то хотя бы зомби-жителя и вылечить его, но это уже будет когда-нибудь потом. Сотый день подходит к концу, к концу подходит и это видео. Большое спасибо, что ты остался со мной до конца и досмотрел этот ролик. Не забывай, что ты можешь посмотреть еще и другие мои видео по этой тематике. С тобой был Душенька, еще увидимся. конца досмотрел? Респект.